Цель данного раздела — изучить, как проводить мониторинг в вашей сети, чтобы вам становилось известно об угрозах и атакующих, скрытым образом обменивающихся данными в вашей сети. Вы узнаете, как находить и выявлять хакеров и молварь, и как останавливать утечки протоколов в вашей сети. Такая вещь, как syslog, может пригодиться для мониторинга вашей сети. Процесс syslog может быть защищен на сетевом уровне и может отправлять сообщения о событиях на логирующий сервер, и этот логирующий сервер обычно называется syslog-сервером, или syslog-вьювером. Это будет обеспечивать информацию об устройстве и сети децентрализованного хранения. Протокол определен в RFC 5424, который мы видим здесь. syslog — это стандартизированный механизм для логирования в компьютерных системах. Термин syslog обычно используется для описания ряда связанных вещей. Во-первых, он используется для описания имеющихся журнальных событий, которые получаются от транзита в сети, либо сохраняются на компьютер. И вот пример ряда CISLOG-сообщений, видимых на CISLOG-сервере. Инструменты, используемые для маршрутизации, обработки, передачи и хранения журнальных сообщений — такие как r который которые вы сейчас видите, и Syslog-NG. Их также можно назвать просто Syslog. r который мы видим здесь, это open-sourceная программная реализация базового протокола Syslog, описанного в RFC 54.24, но она расширяет его основанной на информационном наполнении фильтрацией, гибкими параметрами конфигурации, и добавляет такие возможности, как использование TCP для передачи данных, Arceeslog — это версия, используемая на большинстве дистрибутивов Linux, поэтому я говорю о ней. Работает на Debian, Ubuntu, Red Hat, Suzy, Arch, Fedora, Gentoo и так далее. Некоторые дистрибутивы Linux, которые использовали syslog-ng, о котором я упоминал ранее, к настоящему времени заменили его на Arceeslog. Протокол Syslog поддерживается многими сетевыми устройствами, особенно роутерами, свечами и фаерволами. Syslog сервер обычно слушает UDP-порт 514, но также и TCP-порт 514, если это настроено. Дефолтный порт для Syslog через TLS, который вам нужно использовать, если возможно, это TCP-порт 6514. Кастомные прошивки на вашем роутере, такие как DDWRT, OpenWRT, предоставят доступ к вашему Syslog. В Syslog есть 8 уровней важности сообщений, которые вы сейчас видите. От 0 до 7. Вы настраиваете, какие сообщения отправляют устройство на SysLock сервер, основываясь на уровне важности, которые вы хотите увидеть. Эти уровни важности стандартизированы как часть RFC, идентифицируются по значению номеров, которые вы здесь видите, и или по понятным аббревиатурам, которые вы здесь наблюдаете в столбце с ключевыми словами. Если мы снова обратимся к нашему логу здесь, мы увидим, что это сообщение уровня важности предупреждения, а это код номер четыре. В Syslog также используется концепция так называемых субъектов, которые условно относятся к процессам. Это способ категоризации сообщений. Когда устройство отправляют сообщение на сервер СИСЛОК, оно содержит одно из стандартных значений субъекта, которые вы можете видеть здесь, вместе с уровнем важности, о которых мы только что говорили. И если посмотрим сюда, можем увидеть, что субъект — это ядро, а важность — это предупреждение. Если обратиться к этой таблице, мы видим различные субъекты. Есть kernel. Понятно, что это для сообщений от ядра. Есть user. Это сообщение от пользователя, инициализировавшего процессы или приложения. Mail. Это сообщение от почтовой системы. Demon. Это сообщение от системных служб или демонов. AUF Это сообщение об аутентификации авторизации. Syslog. Это сообщение от самого процесса Syslog. И так далее. И все это можно полностью настроить для каждого устройства. В целом, вы настраиваете файл syslog.com. Где этот конфигурационный файл и что он из себя представляет, зависит от имеющегося у вас syslog. Попробуйте запустить команду man-syslog, чтобы проверить, где этот файл находится. Здесь у нас кали, и конфигурационный файл — это etc.rcslog.conf. Но это не обязательно будет так. Это зависит от запущенной у вас версии. И вы получаете файл типа такого. С ним достаточно просто разобраться. И если вас интересуют субъекты и уровни важности, если мы посмотрим сюда, субъект — это демон, а уровни логирования или важности — все виды, и это отправляется в demon.log. А если мы посмотрим на этот, все субъекты и все уровни важности. Так что, в общем, здесь все сообщения отправляются в сислог. Здесь мы видим другие субъекты. Они логируют сообщения всех уровней важности. И если спуститься несколько ниже, можем увидеть субъект почтовую систему. И для него логируются лишь информационные сообщения, предупреждения, сообщения об ошибках. И они пишутся в файлы info, warn, error. И, конечно, можно настроить местоположение CISLOG сервера, порт и прочие вещи. И все это будет немного отличаться в зависимости от версии, которую вы используете. Однако все они похожи. И чтобы помочь вам понять, что вы, вообще говоря, получите здесь, если поставите уровень дебаг, то вы будете получать абсолютно все. Вам будет отправляться каждая мелочь, которую устройство пытается совершить. И прямо на противоположной стороне аварийная ситуация. В этом случае вам будут отправляться очень редкие сообщения об аварийных ситуациях от устройств. В общем, есть целый спектр того, насколько много информации будет отправляться вам. И небольшое предупреждение здесь. Если вы установите на верхние уровни, вам будет отправляться множество информации. Мне довелось работать на определенные финансовые организации, в которых был установлен неправильный уровень логирования. И в файлах с логами можно было найти такие вещи, как информацию о кредитных картах, чего категорически не должно быть. Это было обнаружено и исправлено, поэтому просто помните, что если вы ставите уровень логирования debug или informational, будьте осторожны насчет того, что будет отправляться. У меня установлен DDWRT в качестве кастомной прошивки роутера для syslog, и если мы откроем службы, опустимся ниже. У нас есть простая возможность включать и выключать Syslog, и назначать удаленный сервер. Не очень многое доступно в GUI в плане конфигурации. Но вы можете подключиться по SSH и настроить его через командную строку. И, разумеется, это даст вам больше вариантов настройки. Через GUI, если мы зайдем в безопасность и управление логированием, мы можем включить логирование. Есть уровни логирования. Это, по сути, уровни важности, сокращенные варианты уровней важности, которые есть в Syslog. Есть возможность выбора слабая, средняя и высокая. И далее вы можете логировать каждую из этих цепочек, если вы их выберете. По сути, это субъект Firewall для Syslog. Выбираете, что нужно, а здесь ставите уровень важности. И если вы включите это в DDWRT, то CISLOCK будет логировать сброшенные, отклоненные, принятые подключения, в зависимости от того, что вы настроили. То есть вы можете увидеть эти сообщения на вашем CISLOCK сервере, также локально в DDWRT. Если вы зайдете в CISLOCK.ASP, вы можете увидеть непосредственно сам лог. Если мы подключимся к DDWRT по SSH, то можно будет поэкспериментировать сислок. В DDWRT используется стандартный сислок, и мы можем, к примеру, выполнить команду tail для syslog. Вот эта команда для DDWRT. Слово говоря, tail-f приведет к непрерывному обновлению выходных данных. И здесь мы видим сообщение субъекта, ядро. Уровень важности — информационные сообщения. И вы можете видеть, что сетевой интерфейс настраивается на неразборчивый режим Promiscuous мод. Потом этот режим отключается, и это происходит из-за работы TCP-Dump. Небольшой трюк, который вы можете исполнить, если вы создадите символическую ссылку, здесь я делаю это при помощи команды ln-s, на syslog файл, и затем замапите ее на маршрут до вашего веб-сервера, в данном случае есть маршрут до веб-сервера, это ddwrt, в этом случае вы можете увидеть свой syslog файл через веб-сервер, просто небольшая подсказка. И если зайти по этому адресу, слэш и затем имя файла, в зависимости от символической ссылки, которую я создал, то я смогу увидеть syslog. Как я уже сказал, в зависимости от версии syslog, его работа может немного отличаться. В этой версии, выполнив команду "-h", я могу увидеть, что эта версия syslog игнорирует конфигурационный файл. Так как же организуется процесс конфигурации? Что ж, здесь используются динамические ключи для установки конфигурации сис слога и вы можете проверить, что если выполнить следующую команду, И мы можем увидеть здесь. Она установила данные параметры здесь. Это установка удаленной службы. Что же произошло? Мы произвели изменения в GUI. Процесс перезапущен, и он теперь использует эти ключи для конфигурации вместо конфигурационного файла. Это что касается syslog под DDWRT. Позвольте показать вам еще один пример того, как можно настроить ваше устройство для обмена данными с вашим СИСЛОГ сервером. И здесь мы будем говорить о фаерволе. Итак, PFSense, или какой-либо другой имеющийся у вас фаервол. Будем надеяться, у вас найдутся некоторые средства типа этого. И вам нужно зайти в статус, логи системы, параметры, и здесь вы, собственно, увидите СИСЛОГ. И давайте вернемся обратно. Видим здесь syslog, видим субъект ядро, различные сообщения, идем в параметры, спускаемся вниз. И, конечно, мы можем включить эту опцию «Отправлять журнальные сообщения на удаленный syslog-сервер». Здесь выбираем «Сервер». И далее вы можете выбрать, что именно вы хотите отправлять на этот сервер. Это немного более удобно, чем в DDWRT, как вы видели. И вы можете отправлять все это на ваш централизированный syslog-сервер. В Debian, как я упоминал, конфигурационный файл находится здесь. etc вы попадаете вот сюда, и вам будет показано, где находится ваш syslog файл. Вот здесь. И далее я могу выполнить команду tail и посмотреть, что в нем происходит. Вот он. Или, может быть, вы хотите посмотреть на один из других файлов. Например, user.log. И мы можем увидеть, что в нем творится. Итак, это что касается Debian. На Максе работает немного по-другому. Так всегда. Это происходит, потому что это BSD. И если выполнить команду mount то вы найдете больше информации о том, где находится конфигурационный файл, и где находится сам syslog файл. Это приведет вас к etc.isl.conf. И как видите, здесь немного отличается синтаксис, но похожие вещи. Субъекты и уровни важности. Видим здесь upfirewall.log и также system.log. И можно выполнить команду tail для этого файла. var.log.system.log. И появится лог. И также есть GUI в macOS X под названием console. Выглядит следующим образом. И вы можете просмотреть всевозможные логи. И если вы хотите отправить эти логи на ваш CISLOG-сервер, вы настраиваете это в конфигурационном файле. И, наконец, Windows. Устройства под управлением Windows не поддерживают CISLOG по умолчанию. Но большое количество сторонних инструментов облегчают сбор данных журнала событий Windows. Вот один из подобных инструментов. Конечно, вам нужен syslog-сервер или syslog-вьювер для сбора этих логов от ваших устройств в сети. И есть множество их вариантов. Посмотрите по этой ссылке. Целый ряд имеющихся инструментов, которые вы можете использовать. И, конечно, в Linux и Mac есть свой собственный нативный syslog-d. Так что, конечно, вы можете использовать его, если работаете под Debian или Mac. Вот хорошая ссылка для настройки под Debian. Вообще говоря, в этом нет ничего сложного. Если спуститься ниже, то увидим здесь настройку портов. Довольно простой синтаксис. И где находится сервер? Все субъекты — информационные сообщения. Все это довольно просто для настройки. И опять же, под Debian есть еще одна хорошая ссылка. И теперь, когда вы начинаете получать эти логи, они поступают в сыром виде. Вы можете взять в помощь анализаторы логов для более удобного парсинга этих логов. Вот один из бесплатных анализаторов. Log Analyzer. Попробуйте поработать с ним. И если вы хотите узнать, как настроить этот Log Analyzer в Debian, то вот ссылка, которая поможет вам это сделать. Также для Windows есть Wall Watcher который, несмотря на то, что больше не разрабатывается, по-прежнему работает и может работать с DDWRT. Он специализируется на захвате и отображении информации, связанной с фаерволом и правилами фаервола. Это Wall Watcher. И если вы хотите узнать, как настроить его в связке с DDWRT, вот довольно неплохая ссылка. И вот еще одна ссылка для настройки его с DDWRT. Также есть Link Logger. И это еще один способ просмотра ваших системных логов. И вот еще один CISLOG сервер под Windows, CISLOG Watcher. А по этой ссылке говорится о том, как настроить его в связке с DDWRT. Также есть свободный CISLOG сервер, PRTG. И далее переходим к платным CISLOG серверам. Здесь у нас управление ловушками SNMP. Как видите, довольно дорого. Цена начинается от 195 фунтов. И есть еще один CISLOG сервер под Windows. Не знаю, насколько он дорогой. Нужно запрашивать цену. В общем, это было видео о CISLOG. Способе определения, что происходит в вашей сети при помощи отправляемых вашими устройствами сообщений о том, что на них происходит. Это может быть весьма полезно. Перевод озвучка для клуба складчик.ком если вы хотите по-настоящему углубиться в трафик и увидеть, что происходит в сети, вам нужно использовать анализатор протоколов. Сейчас я дам вам несколько советов, как лучше всего использовать такие вещи, как Wireshark. Wireshark сейчас на ваших экранах, а также TCP-Dump, T-Shark и IP-Tables для мониторинга вашей сети на предмет наличия событий, относящихся к безопасности и приватности. Wireshark ⁇ это свободный, кроссплатформенный GUI, по-настоящему золотой стандарт среди свободных анализаторов протоколов для сетевого трафика. Доступен на Mac OS X. Windows ⁇ он по-настоящему кроссплатформенный. А здесь вы видите его в КАЛИ. Он доступен для КАЛИ. T-Shark ⁇ это консольная версия Wireshark, и он также кроссплатформенный. Также доступен в КАЛИ. TCP-DAMP Dump еще один консольный анализатор протоколов, который обычно нативно доступен в системах Mac OS X и Linux. И он часто включен в роутеры и или фаерволы, иногда во встроенные устройства, на которых нам его нужно запускать для сетевого мониторинга. Есть версия для Windows, и она называется WinDump. Это основные анализаторы протоколов, которые люди обычно используют из числа, конечно же, бесплатных. Итак, где мы запускаем эти анализаторы протоколов? Что ж, мы можем запускать их на устройствах в сети. На каждом устройстве. Можем запустить их на роутере и, или фаерволе. Но если вы запускаете анализатор на своих устройствах типа ноутбука, вы будете ограничены в трафике, который вы можете увидеть, если вы используете switch. Если вы помните изолированные домены коллизий, они ограничивают трафик, который вы можете увидеть. Также, если вас беспокоит, что на этом устройстве может быть молварь, и вы пытаетесь запустить анализатор протоколов, чтобы проанализировать или определить, есть ли на нем малварь, то реально не рекомендуется запускать анализатор на этой же машине, поскольку, если это низкоуровневая малварь, она потенциально может предоставить фальшивую информацию о том, какие данные перемещаются по сети. И она может попросту не позволить вам сделать это. И если вы реально хотите посмотреть, что входит в сеть, а что выходит, вам нужно запускать анализаторы на роутере и, или фаерволе, поскольку это ключевой узел сети, все проходит через него. Также любая Malware или RootKit, который находится здесь, и прячут трафик от вашего устройства, не могут спрятать его от роутера или фаервола. Потому что трафик должен выходить в сеть, если он находится внутри сети. Итак, давайте поговорим о некоторых способах использования анализаторов протоколов. И если вас не волнует Malware на устройстве, и вы хотите посмотреть трафик для данного устройства... Вы можете запустить эти инструменты локально на устройстве. Wireshark может быть легко установлен на Mac, Windows и Linux. Можно просто запустить Wireshark в этих системах и наблюдать за трафиком, который данное устройство отправляет и получает. Но нас здесь интересует мониторинг сети, чтобы реально видеть, что происходит в сети. Один из возможных способов наблюдать за трафиком в сети — это использование функционала, поставляемого с роутерами. И или фаерволом в его GUI. И если у вас кастомная прошивка или кастомный фаервол, типа PFSense, в его GUI может быть функционал, который позволяет вам инспектировать трафик. Это вариант, зависящий от устройств, которые у вас есть. И от того, что вам необходимо сделать, насколько глубоко вам необходимо изучить трафик. Возможно, вам даже не потребуется использовать анализатор протоколов. И если ГУ роутера или фаервола не предоставляет того, что вам нужно, вы можете попробовать подключиться к роутеру или фаерволу по SSH и запустить TCP-дамп. TCP-дамп, вообще говоря, есть на многих роутерах и фаерволах по умолчанию. Что хорошо, в DDWRT и PFsense, например, TCP-дамп имеется по умолчанию. Настройка tcp DAM займет определенное время, но если вы будете использовать эту шпаргалку, его использование покажется вам по-настоящему простым. И сейчас я дам вам несколько советов о том, как искать нужную вам информацию. Первое, что нам необходимо определить, это какой интерфейс мы вообще говоря хотим отслеживать. И мы можем проверить, какие интерфейсы доступны при помощи следующей команды. TCP dump минус большая буква D. И мы видим здесь, что я в роутере, поэтому есть довольно много интерфейсов. Есть мой PPP 0. Это мое подключение к интернету. Мой модем. Есть сети в Несколько беспроводных сетей. Несколько сетей Ethernet, поскольку это свеч. И у меня есть локальный лубэк адаптер. Поэтому я могу выполнять отслеживание общего трафика на ETH 0. Это один из портов. Минус сайт для выбора интерфейса, а «ETH0» — это интерфейс. Готово. Только и всего. И затем, как можно здесь увидеть, начинается захват трафика. Есть строка, указывающая на то, что есть соединение с этого IP-адресом на этот IP-адрес. Но, возможно, вы не уверены, какой интерфейс вы хотите отслеживать. Или вы хотите отслеживать все интерфейсы. Можете попробовать эту команду. Используйте ключевое слово «any» — «любой». После чего вы попросту будете мониторить всю сеть. Можем видеть проходящий трафик. Можно отображать IP-адреса и номера портов вместо доменных имен и имен. Если мы поменяем и добавим здесь ключ «-n». И тогда мы увидим, что получаем 22, это SSH, и мы также получаем порт здесь. Устройство с адресом 192.168.1.1 подключается по SSH к этому устройству вот тут. И по факту это мое соединение, которое у меня сейчас есть. Может быть вы хотите посмотреть, использует ли кто-либо порт 80 или HTTP трафик. DST, точка назначения, порт 80. На текущий момент никто его не использует. И давайте проверим, можем ли мы его запустить. И вот, пожалуйста, определенный веб-трафик. Возможно, поскольку это веб-трафик, мы не хотим, чтобы показывались цифры. Готово. Вместо цифр мы получаем доменные имена, к которым идет подключение здесь по порту 8080. Мы можем посмотреть на DNS. Это будет хорошим индикатором того, к чему люди, собственно, подключаются. Если мы изменим здесь, на порт 53, можем удалить точку назначения. Просто оставим порт 53, а точка назначения любой источник, и давайте запустим что-нибудь. www.bbc1, который не будет доступен. И мы сможем увидеть DNS-запрос. И мы можем увидеть его здесь. Это DNS-сервер, который я настроил для использования в этой демонстрации. Это будет полезно, если вы используете VPN, и вы хотите убедиться, что нет утечек DNS. И чтобы убедиться, что все ваши устройства отправляют DNS именно туда, куда вы хотите. И если говорить об утечках VPN, мы можем установить этот интерфейс на интерфейс модем. PPP 0. Изменить выходные данные на режим подробной информации и смотреть трафик IPv6. IPv6 может иногда утекать, когда вы используете VPN. Так что мы сможем проверить, уходит ли какой-либо IPv6 трафик во внешний интернет из нашей сети. И мы видим, что IPv6 не выходит. Может быть, нам нужно смотреть на весь веб-трафик? Давайте добавим другой порт. Допишем или порт 80, или порт 443. TCP dump, минус I, любой порт, 53, или порт 80, или порт 443. Как видите, это достаточно простой синтаксис. Готово. Видим интернет-трафик сети. Теперь, возможно, нам нужно более конкретно определиться с хостами, кто подключается, кто не подключается. И давайте обратимся к определенным IP-адресам. Что мы здесь делаем? Мы смотрим на все интерфейсы. Смотрим на хост 192.168.1.81. Это внутренний сервер в этой сети. И нас не интересует никакой трафик, который идет на этот внутренний сервер из локальной сети. Это локальная сеть для данной тестовой машины. 1.0.24. Что это нам даст? Это сообщит нам, если что-либо соединиться извне с этим внутренним устройством. Или попросту что-либо, что не является частью внутренней сети. Готово. Как и ожидалось, ничего нет. Это могло бы показать вам, например, если вы подозреваете о наличии Malware на устройстве. Вы могли бы запустить эту команду и увидели бы, подключается ли что-либо к этому устройству. А эта команда, вместо того, чтобы просто смотреть, кто подключается к хостум.81, данная команда будет искать, подключается ли что-либо ко всей сети. Что-либо, что не исходит из внутренней сети. Готово. Видим здесь какие-то входящие соединения TeamWeaver. Это ожидаемо. TeamWeaver использует обратное соединение, чтобы иметь возможность подключения. Вместо выполнения захвата в режиме реального времени, мы можем захватить трафик в файл для дальнейшего анализа, и мы можем задействовать Wireshark для этого. Размер файла может быть ограничен, если ваш роутер имеет небольшой ресурс хранения. А, скорее всего, это именно так. Так что будьте очень осторожны, чтобы не задосить свой собственный роутер с запуском такого захвата. Но если у вас есть возможности для хранения, есть такой вариант по захвату в файл. Я покажу вам более интересный способ делать это, так чтобы вы могли хранить файл удаленно. Через минуту. И просто, чтобы прояснить, что это означает. Ключ минус «С». Более старые версии TCP-DAM принимают из пакетов только первые 68 или 96 байтов данных, в зависимости от используемой версии. Используйте минус S для захвата полноразмерных пакетов, если вы хотите захватывать полные пакеты и смотреть на все, что происходит в трафике. Но, конечно, таким образом будет создаваться большой файл, а ключ минус W означает запись файла. В этом видео мы сделали небольшой обзор TCP-Dump и как его использовать на вашем роутере и, или фаерволе. Как можете заметить, если вы используете его на роутере или фаерволе, то вы можете получить хорошее представление о том, что происходит в вашей сети при помощи простого использования этого консольного инструмента. Ознакомьтесь с этой шпаргалкой. Она поможет справиться с синтаксисом. И маловероятно, что в роутере или фаерволе будет t -Shark. Команды для захвата в нем схожи с tcp Dump, однако он поддерживает больше возможностей для дешифровки протоколов. В большинстве случаев T-Shark доступен только если установлен Wireshark.